Красиво, смотри. Так, наверное, себяшечку сделайте слева на да. фон. Так, мы находимся на монстрации, которую, как ни странно, наше правительство на Сибирской области решило запретить, по сути. Мы просто стоим здесь, не более того. Люди стоят в оцеплении. Просто напросто их никуда не пускают. Вопрос, зачем это? Господин Логан, вам не стыдно? Это наше движение, это наше время, это наше явление, это творческое, это не политическое даже движение. Это... Как его можно препятствовать ему? Это просто именно художественное путешествие, не более того. После этого, я думаю, вы потеряли часть голосов однозначно своих избирателей. Просто, ну, я не был против коммунистов и коммунистического начальника в виде господина Локте. Ну, теперь будут только за Единую Россию голосовать. Сами-то поросились. Микрофон прямой очень хороший, Ну, мужик. Смотри, отцепление ОМОН пошел. ОМОН реально, смотри. На мирную демонстрацию. Капец! Мешка, вот это даже ⁇ Кайт, выходи! ⁇ Кайт, выходи! ⁇ Кайт, выходи! ⁇ Кайт, выходи! ⁇ Кайт, выходи! ⁇ Кайт, выходи! ⁇ Кайт, Требование полиции свернуть плакаты и разойтись. Невыполнение законного требования сотрудника полиции. Не, слышно. Не, власти, не, не слышно. слышно! не слышно! Не слышно! Не слышно! Не слышно! Не слышно! Не слышно! Не слышно! То есть, человека в костюме просто не выпускают. Великолепно. Ну, господа, по сути, с сегодняшнего дня считайте, что косплей официально на Сибирске запрещен господином Локтем. То есть, проведение всяких фестивалей костюмированных. По комиксам, по аниме. Все это уже вне закона. Как правильно говорят сейчас э, в группе Монфрасы мы похоронили демократию. Господин Локоть похоронил да? демократию. Да? Да. Черт, ну, мэром на второй срок он точно уже не будет. Потому что, ну, блин, ну как обидеть молоды, молодое движение? Он просто молодежь э, отнял, скажем так, львиную долю молодежи из своих э, рядов избирателей. По сути, это карнавал, да? и он запретил проведение карнавала. А сейчас, понимаешь, владелец города все-таки КПРФ, то есть коммунист. В, комму... в, комму... в коммунистическом строе демократии и не пахнет. веселую традицию локвич пошел скандал прям таки умоляет позицию облить себя грязью ну это кто написал? какой-то паренек. я просто считаю что с группы -груп... неужели гордежки был не злое зло зачем из за локвич голосовал просто прямое включение из группы ну реально зачем а локвич когда еще избирался говорил совершенно другие слова какие о том что он не будет чинить препятствия молодежным движением ну, очередное обещание предвыборное ну конечно сейчас секунду, подождите, а то не а тру не потамблю круто ты ты ты ты Тут uh, могла быть ваши рекоменда? Ух ты рекомендо на поле ходячие. Да. Пандочка! Подожди, ты, ты, ты. Ага!